Андрей, ну вот вы занимаетесь правами человека, давайте для начала, может быть... Конвенционально, так сказать, определимся. Вот есть это устойчивое состояние права человека. попробуем его, может быть, как-то расчленить и поговорить сначала о человеке, о правах. Как-то сформулировать, как, как в Думе говорят, там по протоколу. То есть, вот для начала определимся, о чем вообще, собственно, речь. Угу. Расскажите, что такое права, что такое человек? Что такое права человека? Да. Вопрос хороший, при том, что, наверное, невозможно это просто расчленить. Понятно, что действительно может быть отдельно довольно длинный и серьезный разговор о человеке, в том смысле, что не очень понятно, что это такое. Это может быть очень смешно, но мне кажется, что весь кошмар там, последних двух с половиной тысяч лет связан с тем, что, в общем, никак мы не могли определиться, что же такое человек. Там, то людьми считались только там, граждане античных полисов, то там, только свободные люди. Ну, остальных можно было там, продавать, дарить. шестьдесят ну, вот, лет назад да, у нас тут могли людей дарить. Вот, как в Твиттере пишут, «Люблю людей, жаль, после 1961 года их нельзя дарить». Понятно, что вообще нет сейчас многих стандартов, но мы, например, не знаем, с какого момента начинается человеческая жизнь. Ну, на полном серьезе, юридически. В нашей стране юридически это с момента рождения. А в ряде стран с нескольких недель или с момента зачатия. То есть мы вообще не понимаем, что такое человек. Мы не понимаем, когда он завершается. То есть вот человек, лежащий в коме, это еще человек или уже не человек. Ну и так далее. Я всегда на семинарах привожу пример о том, что еще в 30-е годы в европейских демократических странах в зоопарках держали людей. Да. да. Да. Людей. Как вот я сказать, случайно... Аборигенов Австралии и Новой Зеландии, а их не считали людьми. Их считали как раз недостающей промежуточной цепью. Между... Причем их держали часто в клетках вместе с обезьянами. И такие ну, прогрессивные дарвинисты, просветители, не, не фашисты, показывали значит, там, не знаю, приходящим детишкам, что вот видите, вот мы, венец эволюции, вот обезьяны, а вот видите, рядом промежуточное звено. То есть 30-е годы, еще до Гитлера. То есть в этом смысле как бы, все, все, все это очень новая штука, э, о том, что вот все люди – это, в общем, люди. Ну, да, да. В Америке 60-е годы же еще, там, только на задних сиденьях автобусов можно было ездить. Да, но они вроде как были все-таки признаны людьми, уже даже избирательные права имели. Но, но в целом, да, люди, но как бы не совсем. Ну, да. Но как бы не совсем, да? То есть, ну и ЮАР там, ну то есть мы можем много примеров, даже после Второй мировой. Но в целом, вот до Второй мировой войны все это было таким вот фантастическим образом устроен. Вот две тысячи лет мы как, никак не могли договориться, все ли люди – это люди. Меня вот интересовало всегда человек, если, например, его переубедить, сказать, что хорошо, все негры – тоже люди, евреи – тоже люди, имеют право, на но все равно тогда начнут дискриминировать, там, условно говоря, каких-нибудь велосипедистов. Вот, то есть, насколько это в природе человека и можно ли это вообще как-то преодолеть? Давайте так, преодолеть это можно, но очень сложно. В том смысле, что для этого нужно иметь немножко расширенное сознание. Я вот вспоминаю, на одном из наших семинаров мы выписывали, значит, эм, как это ожидание от семинара. И вот, а семинар был для э, членов общественных наблюдательных комиссий. Есть такие в России, которые ходят по тюрьмам там, и так далее. Вот там один, э, кстати, он сам бывший сотрудник УФСИНа. Вот он, э, у него такое было ожидание чудесное. Как научиться защищать права нелюдей? Он это написал совершенно серьезно. То есть он абсолютно серьезно написал то, что э, для него они не люди, потому что... И он даже объясняет, почему. Он говорит, конечно, о преступниках, кто убивал. Но потому что, типа, ты нарушил божеский человеческий закон, и ты, типа, ты больше не человек. Вот в этом, собственно, главный кошмар, потому что даже журналистам мне часто трудно объяснить. Вот они мне говорят, а что ж ты защищаешь права там? маньяков, убийц преступников террористов вот как же ведь вот, вот, вот они в тюрьмах сидят что как всегда что же у них там санаторий должен быть вот объяснять что они конечно очень плохие люди но они люди и поэтому их нельзя содержать как не знаю как свиней значит, в, в помойной яме и соответственно регулярно избивать и, и совершать над ними другое насилие да, потому что они люди То есть не надо их отпускать там не надо их любить я могу их не любить я могу их даже ненавидеть Вопрос в другом. Я должен к ним относиться, как к людям. Вот в этом самая главная проблема. Проблема человека, она скорее стоит в плане, не знаю, общественного сознания и медиа. То есть мы сейчас каждый день продолжаем многих людей называть не людьми. То есть и вопрос даже не в том, они плохие или хорошие. Да плохие они, может быть, потому что они у других убивают. Вопрос не в этом. Если мы их объявляем не людьми, то мы карт-бланш даем кому угодно, ну, с ними совершать, скажем так, нечеловеческие действия. Если мы хотим, чтобы ненависть росла, мы должны потихонечку, по шкале от людей, но плохих, идти до уже крайней степени, когда они объявляются вообще нелюдями. Право — это некая договоренность людей о том, что давайте вот установим какие-то правила игры. Вот, вот право... Вот то, что связывает, кстати, вот, в сочетании права человека, вот есть между ними еще связка, третий элемент. Вот связывает их право, ну, как, ну, как закон, как идея того. Вот право это, так, это, это просто правило. Это как с правилами игры. Uh -huh. да, вот Есть некие правила. Это просто правило. То есть право это просто правило. Вот если правила рушатся, тогда действительно все могут делать с другим все, что угодно. То есть, правило, прежде всего, конечно, рассчитано на то, чтобы. Слабый мог вызвать к процедуре к защите от сильного. Ну, потому что сильный приходит и делает со словом все, что хочет. Проблема заключается в том, что каждый из нас в любую секунду может стать слабым. Для меня конец 19 века, как для правозащитника, это. Красный Крест и правила ведения войны гуманные. Да? Это еще, конечно, не права человека, но это тоже. То есть мы и войну хотим сделать более гуманной, чтобы не умирали люди на поле битвы, после этого раненые, чтобы, соответственно, мирных жителей не убивали, ну и так далее. Да? То есть мы даже войну, вроде бы наш рациональный век 19 взял под контролем. А даже. Это чудовище. А потом химическое оружие, и, и, и потом все в разнос. И вот мне кажется, что человечество постоянно делает такие рывки, и у меня, к сожалению, нет видения примерно как, опять же, у Стругацких за миллиард лет до конца света, у меня нет видения вот такой столбовой гигельянской дороги к прогрессу. А что же про права человека? То есть э, это же западный какой-то термин, да? Это же пришло тоже, видимо, из, из, из 19 века, из этой ну, традиции на английском, гуманизма. На, да, на английском-то языке вообще human rights появилось только в сорок пятом году. До этого это надо вообще называлось по-другому rights of men. Ну, термина такого не было в 19 веке. Но ну, то есть понятно, что это в том числе и разговор вообще про права, не только про права человека. Это тоже длинный серьезный разговор о том, как вообще права возникают. Вот, вот, кстати, очень многие даже юристы не очень понимают, откуда вообще возникают наши права. Вот не право, как закон, о котором мы чуть-чуть поговорили, а права. Вот откуда появляется, например, там, у вас право сейчас мне задавать эти вопросы. Но появляется только на одной прост... по одной простой причине. Я согласился на это. И наоборот, да, у меня есть право сейчас с вами беседовать, потому что вы на это дали согласие. Как только я скажу, все, мне надоело, я встану и уйду. И ваше право немедленно исчезнет. Вообще любые права, любые между людьми или между человеком и государством, например, возникают исключительно как некая договоренность. Причем договоренность не взаимная, в смысле, не обмен правами. То есть одна сторона может иметь только права, вторая только обязанности. То есть условно мои права возникают в тот момент, когда другая сторона взяла на себя хоть одну обязанность. Это парадокс. Но на самом деле мои права с моими обязанностями никак не связаны. Если я ребенок, то по конвенции о правах ребенка у меня полно прав и ни одной обязанности. Если мне меньше 12 лет, я не несу никакой ответственности, ни уголовной никакой. Родители – да, я – нет. То есть имеется в виду, что вообще самоконструкция прав, то есть права возникают в тот момент, когда другая сторона взяла на себя хоть, хоть какую-то обязанность. А, соответственно, как только эти обязательства исчезают другой стороны, у меня заканчиваются права. Вот, вот, вот это самая важная и самая жесткая вещь вообще во всех концепции прав. Не прав человека, а именно прав. Да, точно так же как мы понимаем Прекрасно, что вообще разговор О правах, вот не права а разговор о правах возникает всегда на границе Сейчас поясню Пока я просто ходил по городу Я даже не думал о том что У меня есть право ходил и ходил И вдруг мне говорят, ты знаешь А ты теперь не имеешь права ходить по левой стороне Запрещено людям, у которых вот такая борода Ходить по левой стороне и говорю, подождите, как это так Я всю жизнь ходил, у меня там дом, у меня там офис Как мне не ходить по левой стороне у меня... И тут я говорю, у меня же есть право а мне говорят, у тебя нет права. И вот в этот момент вот этого столкновения, когда я вдруг говорю, у меня есть право, а мне говорят, у тебя нет права, возникает вот эта вот перегородка, и вся наша жизнь, это бесконечная борьба за раздвижение наших границ. Потому что обнаруживается, что наши права, любые, не права человека, чаще всего ограничивают вовсе не какие-то ужасные, злобные люди или какая-нибудь страшная власть. Нет, наши права прежде всего ограничивают наши самые близкие люди, во имя самых прекрасных целей, а именно наши родители, во имя нашей безопасности, наши партнеры, наши дети, кто угодно. То есть обнаруживается, что в принципе вопрос ограничения прав это не вопрос каких-то злобствующих значит, иносубъектов. субъектов Это совершенно естественная вещь. То есть по большому счету нашей жизни это бесконечная попытка раздвинуть наши границы и заявить о своих правах и свободах, а другие часто это делают в обратную сторону, но не по злобе, а, например, из соображения нашей безопасности. Это действительно очень интересный разговор о том, как возникают права, и в том числе, как возникают э, наши отношения, правоотношения с государством. Это особые отношения. То есть отношения не между людьми, а между людьми и властью. То есть, то есть с одной стороны, мы можем договориться между собой, взять на себя, вот на необитаемом острове, тут одни права. И обязанности берет кто-то другие, кстати, не обязательно одинаковые. Кто то говорит, а я буду для всех для вас готовить, но зато за это там вы будете стирать мою одежду. А кто то говорит, а я буду просто стирать, даже мне не надо ничего, мне просто нравится. Кто то говорит, а я буду для всех рыбу ловить, даже мне не надо ничего но просто мне нравится ловить рыбу, все будете есть. То есть я имею в виду, что люди могут давать брать на себя обязательства и давать другим права не обязательно в обмен. Это, это вообще не торговля. То есть я, если живу с человеком, например, со своим ребенком там, или с с другом, с подругой, с кошкой, с собачкой, я могу брать на себя обязательства, совершенно не требуя от другого. Э, но, но у другого автоматически появляются права. То есть, то есть права другого появляются в ту секунду, когда я объявляю о своих обязательствах, и исчезают в ту секунду, когда я отказываюсь от своих обязательств. С государством абсолютно то же самое. То есть, ну просто отношения с государством особенно пикантны не потому, что они... Более, частый, более более часто мы обмениваемся в горизонталь, ну, горизонтальными всякими связями. А с государством, дело в том, что ведь государство не только имеет с нами прямые отношения, ну, в виде там, полиции, тюрем и так далее. Оно же еще устанавливает наши отношения друг с другом. И в этом смысле наши отношения с властью носят особый характер. Это отношения не только с другим субъектом, но еще и с субъектом, который вообще определяет всю нашу... Весь наш быт, например, там, Уголовный кодекс, гражданский кодекс это все государство устанавливает. И поэтому отношения с государством вот, ну, как бы обмен правами или ограничение власти государства это особая сфера. И вот, возвращаясь, собственно, уже к термину права человека, да, мы чуть-чуть поговорили про человека, чуть-чуть про права, в середине чуть-чуть про право как, как закон, Потому что ну, права человека существуют именно как правовая система. Вот, на английском языке это часто говорят International Law of Human Rights, международное право прав человека, как дисциплина. Вот, права человека возникают, в общем-то, как вот уже законченная идея неестественных прав, а именно современная. После Второй мировой войны, после всех вот этих ужасов, она возникает следующим образом. Когда нас обижает преступник, то мы можем позвонить в полицию. А что делать, когда нас обижает полиция? Что делать, когда к тебе приезжает гестапо? Что делать, когда к тебе само государство в виде черного воронка приезжает? Вот как нам от государства защититься? От соседа нас должно защитить государство. Да? Государство как бы... Ну, идея республика, да, оно создано для того, чтобы обеспечить общее благо и прекратить войну всех против всех. Значит, мы вот, вот государство регулирует, чтобы все жили более-менее в мире и гармонии и не воевали друг с другом. Окей. А если само государство хочет нас уничтожить? что делать вот с ним? что делать с преступными тоталитарными режимами, которые убивают миллионы? вот что с ними это делать или там, ну, как, как минимум десятки миллионов отправляют в э, лагеря? Вот, вот с ними то что делать? И вот тогда возникла идея, что должны быть специальные, совершенно другие еще правовые штуки, которые бы ограничили власть государства по отношению к людям, то есть не между людьми. То есть права человека были придуманы не для того, чтобы мы жили хорошо. Поэтому изначально там прав человека ну, не во всеобщей декларации, это скорее пожелание, а вот в Европейской конвенции в первом тексте, потому что конвенция это был жесткий документ, она возникла почти сразу после э -э, всеобщей декларации, но ну, декларация 48-й год, а Европейская конвенция 50-й год. Вот в 50 году в Европе, не для всего мира, в Европе возникла такая система жесткая, это жесткое право, конвенция, все такое. Откуда у нас взялись права? Государство взяли на себя обязательства. Вот у нас и возникли права по Европейской конвенции у меня нет ни одной обязательства по отношению к государству. Ну, потому что это не симметричная система. То есть откуда у меня взялись права человека? Потому что государство взяло на себя соответствующие обязательства. И вот придумана эта система была именно для того, чтобы я мог в любую секунду пожаловаться на государство. Там нет права на квартиру богатую, там нет права на хорошую зарплату, там нет права даже на медицинское обеспечение. Вот многие говорят, как же так? Вот нету в Европейской конвенции. Невозможно, пожалуйста, что у меня нет пенсии. Или что меня качественно не лечат. Там есть самые фундаментальные права. То есть условно. Они были придуманы, еще раз говорю, не для того, чтобы мы жили хорошо, а чтобы нас не бросали в топки Аушвиц. Вот они для этого были придуманы. Чтобы, если ко мне приезжает черный воронок, я мог позвонить и сказать, извините, а где у вас ордер? А где суд справедливый? То есть вы не можете меня без суда и следствия убивать. Вы не можете меня пытать, как это делали с нашими там, великими режиссерами там, в 30-е годы там, Мерхольда удавили там, просто после чудовищных пыток и так далее. Вот, чтобы этого не было. Вот, не было совсем. Вот, например, там, запрет на пытки, он, он абсолютный. То есть пытать нельзя никого и нигде. Ни террориста, ни убийцу, ни маньяка, его нельзя пытать. Если государство не имеет права его пытать. Ну, потому что если завтра можно разрешить пытать маньяков, послезавтра можно будет террористов, после послезавтра врагов народа, а после, после, послезавтра всех инакомыслящих. Но ну, это понятное дело, да, что стоит, стоит разрешить кому-то это применять. ну Список будет непременно расширяться. Поэтому многие запреты абсолютно. Совсем, вот просто, просто нельзя совсем. Вот пытать нельзя. Ни при каких условиях. Вот нельзя пытать человека, если вот... А если он знает, что где-то бомба заложена? А нельзя. Вот нельзя. Да? И, вот, и вот, собственно, права человека были придуманы как конструкт, чтобы защитить нас вот от, этого, от этого государства которая в идеале, конечно, не чудовище, но она может превратиться в чудовище. И вот если она вдруг начи начинает только превращаться в чудовище, у нас должна быть защита. Защита в виде вот этой абсолютной штуки, встроенная в, скажем так, э, права человека были придуманы как правовая норма, встроенная в правовые системы современных государств. То есть она над ними. То есть каждое государство должно подчиняться вот этой единой структуре. Не важно, что у них в Конституции написано. Россия тоже написано. Конечно, мы же присоединились и к Европейской Конвенции, мы присоединились к Международному Пакту о гражданских политических в правах советские ООН. Годы. В советские годы, да, к Международным Пактам мы присоединились еще в советские годы, но и тогда мы не подписали факультативные протоколы. Вот, а к Европейской Конвенции только в 90-е, там 96-м, 98-м и так далее. А действительно, права человека были придуманы именно для того, чтобы защитить личность от государства и, кстати, как частный случай, от толпы, ну, от демократии, условно. Ну, потому что э, демократия, которая могла голосовать там, за смерть Сократы, или демократия, которая могла голосовать за э, там, не знаю, лишение прав евреев, она тоже ужасна. То есть в этом смысле вдруг обнаружилось в середине XX века, что демократия это не лекарство. То есть демократия, конечно, там, плитолог вам скажет, что это все хорошо, прекрасно и так далее. Но она оказалась не лекарством именно вот, вот от этих вещей. Да? И вдруг обнаружилось, что что-то должно защищать отдельную личность. Вот, собственно, права человека были придуманы для того, чтобы защитить личность от всевластия государства, даже демократического. Чтобы вот у него была какая-то приватность, чтобы его, опять же, не могли хотя бы без суда и следствия убивать, там куда-то тащить на пыточный стол, там не знаю, кидать в застенки и так далее. Мне, конечно, профессионалы обязательно скажут, что я рассказываю сейчас про только так называемое первое поколение прав человека или фундаментальные права. Есть там социальные, экономические, культурные, всякие поколения. Это они действительно есть, они тоже называются правом человека. Это про то уже, что как нам хорошо жить. Но все-таки права человека изначально родились и все равно их ядром являются вот эти самые фундаментальные права. то есть, то есть вокруг того, вокруг неприкосновенности по большому счету меня как личности, причем как личности ну, в широком смысле, в том числе сюда входит и свобода слова, например, или свобода совести, не религии, а совести это шире. Да, то есть, то есть это, это некая моя идентичность, которую я могу вообще высказываться в обществе. Когда мы защищаем человека, которого пытают в полиции, он является меньшинством. Ну, потому что он вот один. И более того, людей, которых пытали в полиции, я думаю, в России меньшинство. Но это же не значит, не знаете, что мы защищаем? Мы защищаем каждого. То есть в этом смысле очень часто... Тот, кого мы защищаем, он на самом деле принадлежит, по всем остальным характеристикам, к большинству. Он просто оказался в дурной ситуации. То есть в этом смысле это никакие не права меньшинств. Просто в эту секунду он в меньшинстве. Брат, люди, живущие на зоне, зараженной Чернобыля, они в меньшинстве. Не вся Россия была заражена. И у них возникают особые проблемы. Они болеют там раковыми заболеваниями, у них неблагоприятная окружающая средства. Они меньшинство. И большинство не очень хочет понимать их проблемы. Или люди, живущие рядом с вредным предприятием, или люди, оказавшиеся там в зоне наводнения и так далее. То есть, то есть это люди, которые... Но ну они на самом деле по всем остальным характеристикам вполне большинство. То есть имеется в виду, что каждый может оказаться на их. Вот просто каждый. И большая часть прав, которых мы защищаем, защищаем права отнюдь не... Вот специально выискиваем некое экзотическое меньшинство и защищаем его права. Нет, мы защищаем права человека, который оказался в этой ситуации. Представитель ну, самого вот обычного населения. С другой стороны, действительно, это вторая часть этого ответа, действительно есть ряд меньшинств, которые более уязвимы. Просто в силу ну, численности. численности и их особенностей. Например, отдельные этнические группы действительно более уязвимы. Ну, потому что есть, например, какие-то традиционные э, российские практики. Я сейчас отнюдь не про Россию вообще в целом. Там, на, на там, юге Соединенных Штатов. Есть российские практики. Они есть, они до сих пор есть. В Техасе, например. Да, мы понимаем поэтому, что черное меньшинство является более уязвимым. То есть у черного ребенка больше проблем с полицией, больше шансов получить по дороге домой по голове кирпичом, чем у белого ребенка. Ну просто потому, что потому. И мы это прекрасно понимаем. Или там у каких-то религиозных меньшинств. У, у, у инвалидов у инвалидов-колясочников, у людей, у них просто другие немножко потребности. Они не могут передвигаться так, как мы с вами, вот не могут встать и побежать. Да? И у них, например, должен быть доступ в суд в виде пандусов и доступ в, в, в учебные заведения и так далее. То есть у них есть особые потребности. И либо мы понимаем, что у них должны быть особые по потребности, либо мы говорим, а, -а, а, наплевать. Ну подумаешь, меньшинство, ну подумаешь, их там 2% или 5% или 7%. Абсолютно точно. Абсолютно точно. С глаз долой. И вот в этом смысле мы должны понимать, что, конечно, есть уязвимые меньшинства. Причем часто это люди. Понятно, что есть уязвимые меньшинства, которые вызывают, там, социальные особенно, да, которые вызывают, там, брезгливость и отвращение. То есть, действительно, многие уязвимые группы, они настолько уязвимы, что нельзя о них отдельно не говорить. Ну нельзя говорить, что у ВИЧ-инфицированного абсолютно такое же социальное положение, как у здорового, значит, сильного, могучего, значит, взрослого мужика. Ну нет, это не так, это неправда. То есть у них просто разные условия, и поэтому они действительно нуждаются в особой защите. И поэтому часто есть не просто правоощрительные организации, а профильные, которые занимаются защитой особых групп, потому что они действительно очень-очень уязвимы. Мы должны понимать, что права человека — это на самом деле права не групп, а каждой отдельной личности. Так вот, са самое маленькое меньшинство и самое очевидное во всем мире — это каждый отдельно взятый человечек. Вот он является абсолютным меньшинством. Неважно, это Сократ или больной ребенок в спарте. Вот это абсолютно личность, которую как, как самое мелкое меньшинство надо особым образом защищать. И это тоже про меньшинство. Потому что это самое маленькое меньшинство. Нет другого второго человека такого же, как он. Он абсолютно уникален. И, и в этом смысле, естественно, что правоочистник идет наоборот не от больших групп, а от одного человека через группы таких людей ну, с похожими проблемами да и уже к большинству. В этом смысле, конечно, обвинение, что правозащитники защищают вот, меньшинство от большинства, не совсем так. Можно сказать, скорее, по-другому. Вот то, что правозащитники защищают отдельную личность от толпы, это да. Но это не про меньшинство и большинство. Это про отдельную личность и ее автономность. Чтобы, по крайней мере, над ней даже большинство, как мы уже говорили, не могло, например, методом голосования, к смертной казни как мы кое-где уже видим сейчас, да? или методом голосования к пыткам, или методом голосования к лишению свободы. Вот собралось большинство и голосует. Вот права человека, они про то, что даже большинство не может собраться и голосованием лишить меня, например, звания человека. Права человека – это защита личности от государства. И даже в государстве могут быть специальные должности. При этом они получают по зарплату карте. от государства. А это нормально. Вообще, большинство, например, западных правозащитников получают гранты от собственного государства. Внимание! Не, чтобы защищать права человека в России. А Что чтобы защищать ним? права человека угу. в собственной угу. стране. Угу. То есть это нормально. Я, например, много раз встречался с западными правозащитниками, ну правда, не американскими, а вот европейскими, которые получали очень приличные гранты э, от собственных правительств. И при этом жутко критиковали эти самые правительства. То есть, фактически, правительства дают деньги на то, чтобы правозащитники нет, находили у них собственных блох. А это нормально. Я нанимаю вас, чтобы вы моих блох нашли. Ну, кто-то же должен моих блог искать. Я же ведь, ведь это исходит из того, что мы хотим улучшать управление страной. Мы хотим его делать более гуманитарным, более человечным, более эффективным, если хотите. Угу. Более, так сказать, но для этого нам нужна обратная связь. Потому что жесткая. Вот, вот нет, вам правозащитники абсолютно... деньги. Вы на это не стесняйтесь, ищите у нас блог, мы их будем вычесывать. А как мы их вычищаем, если вы их не найдете? С моей точки зрения, правозащитники и должны относиться абсолютно ко всем одинаково. Для меня не должно быть партийной принадлежности жертвы. Для меня она всегда жертва. То есть, если нарушена свобода слова, свобода собраний, уж не говоря там жизнь, пытки и так далее, да, я должен относиться совершенно нейтрально. Мне не должен нравиться этот человек. Просто он должен быть для меня человеком. А значит, у него есть вот эти фундаментальные права. И если он мне не нравится, то это еще больший даже повод мне его защищать. Ну, потому, что, потому что либо я правозащитник, либо я защищаю только своих. Но как только я начну защищать только своих, я превращаюсь в политического активиста. Mm -hmm. политический активист должен защищать своих. Mm -hmm. Либерал — либерала, националист — националиста, патриот — этом левый — левый. Правозащитник должен быть в такой позиции, как бы немножко над схваткой, да? То есть у вас есть... С одной стороны над, а с другой стороны внутри с точки зрения помощи всем. То есть он, я бы его сравнил с Красным Крестом, который перевязывает всех раненых и не смотрит, какие у них погоны и какие у них нашивки. Вот всех, все раненые должны получить помощь, все до единого. И я, не имею, то есть я не имею права вообще и лучше, если я не принадлежу никто ни к другой категории. Потому что тогда я буду одного перевязывать более трепетно и, значит, там, не знаю, лучшие, больше мази, да, а другой, значит, у меня будет, я скажу, ага, ну ладно, я так сделаю вид, что я перевязал, но пускай сволочь подыхает. То есть в идеале я не должен вообще думать таким образом. Но в европейских странах я очень часто сталкивался с тем, что на государственные деньги просчитники ведут очень жесткую критику, и никто у них, не то что их никто не сажает в тюрьму, у них даже эти деньги никто не отбирает. Правильно я понимаю? Потому что, собственно, вот правозащитники, гражданское общество, которое они же, как бы его э, ну, стимулируют его рост, правильно, конечно, понимаю, да. Они таким образом каким пытаются контролировать то, что делает власть, дает некое давление снизу. Да, и дает обратную связь высшей власти. То есть а власть том, таким образом понимает, поним... что происходит на Земле. Конечно. Какие, например, менеджерские решения неправильные приняты экономические и так далее, потому что... То есть это такая взаимосвязанная структура, да? Ну, естественно. Для этого нужны всякие организации, типа там антикоррупционных всяких... Проект, Тоже это, комитет да. против пыток, чтобы менять. Да, -то... О том и речь. Но mm. ну, иначе просто невозможно. Потому что тогда власть перестает понимать, что на самом деле происходит. Ей будут рассказывать, как все любят нашу полицию и целый, каждый день видят полицейскую, начинают его целовать. А на самом деле уже где-то начинают происходить бунты, стихийные против полиции. Но если власть центральная об этом не знает, она начинает принимать все более и более ошибочные решения. То есть, то есть разнос системы как раз связан с тем, что мало обратной связи. Вот гражданское общество обеспечивает хоть какую-то, и, кстати, свободная журналистика обеспечивает именно эту обратную связь и мешает системе идти в разнос. Она ее постоянно сама себя корректирует. Неважно, плохой режим, хороший, неважно какой, он, по крайней мере, может себя корректировать. Если нету этих сигналов, все, она просто, она просто живет как в вакууме. Ну и дальше, мы понимаем, последствия могут быть совершенно ужасающие. Я считаю, что Любое современное государство, которое хочет быть более-менее цивилизованным, вот не дикое, совсем чудовищное, да, которое хочет быть цивилизованным, оно просто не может обойтись без правозащитников. Именно потому, что они на самом деле политически нейтральны, что они готовы защищать всех и дают очень мощную обратную связь. Причем только по очень узкому кругу исключительно фундаментальных прав. Вот, вот если таких нет... Просто, просто государство ну, может погибнуть, если эта, если эта система не работает. Поэтому с моей точки зрения, вообще все, я же говорю, там правители, неважно, демократические или там, олигархические или там, тираны, должны вообще молиться на правозащитников и вообще приглашать их как можно больше в стране. Потому что пока они живы, страна живет. Как только уходят правозащитники, после этого со страной происходит беда. Почему легко говорить все-таки про фундаментальные права? Вот если людей, подчеркиваю, по какому-то признаку, любому, расы, этноса, религии, э -э сексуальной ориентации, начинают подвергать, пытать, убивать, содержать в рабстве, лишать справедливого суда, лишать свободы слова, кстати, не позволять издавать газеты, не позволять выходить на миди. Это с фундаментальные права. Здесь все должно быть. То есть, если, например, но именно когда это касается, ну, условно, ведь свобода слова, мы понимаем, она тоже не безгранична. Да, то есть, мы понимаем, вот даже Европейская конвенция говорит о том, что, в смысле, Европейский суд прежде всего, да, что свобода слова все равно должна учитывать какие-то культурные особенности. Такое есть там, да? К сожалению, да. Или к счастью. Вот, понятно, что... То есть, есть такая прям вот, как это... Есть решение Европейского суда. Mm -hmm. Ведь Европейская конвенция, она не существует как сама по себе. Но эта строка просто вот прописанная. Да, что... Там есть сказать, том, что... Есть нюансы. Дело да? в том, что все, mm -hmm. все права, но ну, за исключением, может быть, пыток, ограничены. И там написано в интересах общества. То есть свобода слова может быть ограничена в интересах общества. Например, запрещена фашистская пропаганда. Это в интересах общества. Ну, то есть мы, мы говорим, что это не безграничное. Но штука. общество будет очень разное. Правильно. Общество бывает очень разное. И это означает только одно. Мы пока, как человечество, или даже как Европа, не договорились. Угу. То есть нет, нет единого стандарта. Да, чтобы интересы прав. общества. Правильно. Потому что в интересах, допустим, Правильно. фундаментального, Правильно. Фундаменталист, фундаменталистского общества Правильно. совершенно другие права должны да. Абсолютно точно. Права человека – это не строгая наука, логическая математического характера или характера физических законов это социальный конструкт вот мы должны твердо понимать что по поводу любого права старого или нового ответ только почему есть такое право ответ так договорились мы просто так договорились вот после второй мировой войны договорились называть правами человека human rights отношения власти и человека вот так договорились когда мне говорят, но ну ведь когда меня избивает сосед, тоже он нарушает мои права? Да. Почему это не права человека? Так договорились. То есть мы можем потом договориться и называть правильным человека все абсолютно. Ну просто все. Мое право жить в доме без тараканов. Вот у меня же есть такое право на благоприятную окружающую среду. Я хочу, значит, пускай кто-то придет и меня избавит от тараканов за бесплатно. Вот не хочу, чтобы тараканы... Нет, может быть, это и справедливое требование. Вопрос в том, что это не относится к фундаментальным правам. То есть и... вот. Почему 15, 10-15 этих прав так договорились? То есть ответ на все так договорились. Может ли человек что передоговориться заново? Может. Более того, он может и в худшую сторону передоговориться. Например, оно может заявить, что он в каком-то моменте, а теперь мы объявляем, что культурные региональные ценности выше, чем универсальность прав человека. И все. И вся эта система закончится. Да. Есть дополнительные всякие права, вот, не фундаментальные. Там все очень сложно. Опять, мы должны понимать, что право возникает у любой социальной группы в тот момент, когда кто-то принимает на себя обязательство хотя бы это терпеть. Власть или общество? С моей точки зрения, люди очень часто путают три разных категории вещей, которые они объявляют своими правами. Они очень часто объявляют, говорят о своих правах, имея в виду самые фунд настоящие, фундаментальные права человека. Второе. Они имеют в виду некие социальные дополнительные права, права, но социальные там интересы и так далее. И третье. Они вообще очень часто под правами еще имеют в виду корпоративные и личные интересы. Мы все склонны. И все это вместе мы называем правами. И вот тут, тут опять возникает большая сложность. Даже для человека очень ну, открытого и хорошо относящегося к разным социальным группам и меньшинствам, да. да он, он когда видит, что на самом деле в одну корзину сваливают все три этих типа, он говорит, нет, минуточку, ну, конечно, у вас есть право, там, чтобы вас, конечно, ни в коем случае не били, не избивали, там, не пытали, не, не лишали там свободы слова, конечно же, не лишали свободы собраний. Да, это все очень важно. Наверное, хорошо бы, чтобы у вас были какие-то там партнерства. Но извините, когда вы начинаете еще вот, вот здесь вот там, требовать вот этого, этого и этого, а почему, собственно, все по-прежнему очень хрупко. Вся эта система, она хорошо придумана, но, во-первых, все еще буксует очень сильно, а во-вторых, в любую секунду, пока не предусмотрено то, что из этой системы нельзя выйти. Вот пока до сих пор можно спрыгнуть и отказаться от всех обязательств. Но, но это же вопрос договоренности. Вот договоренность, она на том и основана. Пока мы в договоре, все работает. Вышли из договора, больше нет ничего.